Мы предложили нашему пивовару Вячеславу прочитать пару странных комментариев на нашей страничке. Но на самом деле так ли это? Давайте проанализируем факты. На завод Эфес Молдова пивоваренный солод привозят вагонами в цех по обработке солода. Всего в наличии 30 силосов объемом в 300 тонн каждый. Очищенный солод хранится в соответствующих стандартам условиях – вдали от света и влаги. Артезианская вода, извлеченная с глубины более 100 метров, фильтруется, чтобы затем смешаться с молотым солодом. Поскольку хмель – сезонный продукт, он прессуется в гранулы для использования в течение всего года. Также он дозируется вручную при каждом процессе варки согласно рецептуре пива. Всего мы используем 15 видов солода и 43 вида хмеля, импортируемых из Германии, Чехии и Украины. Процесс варки сусла контролируется 24 часа в сутки со строгим соблюдением немецкого закона о чистоте пива, который гласит, что для производства пива должны использоваться только три ингредиента – вода, солод и хмель. После варки и добавления хмеля солодовое сусло охлаждается с добавлением дрожжей для начала брожения. На данном этапе образуется естественным образом алкоголь и углекислый газ, которые придают крепость и свежесть. Выдержанное пиво фильтруется через 105 пластин специального картонного фильтра. Он задерживает даже самые мелкие частицы дрожжей. Процесс производства длится от 28 до 32 дней, пока не сформируется окончательный цвет и вкус пива. Мы обладаем уникальным техническим потенциалом в Молдове, что позволяет производить до 40 видов пива одновременно. И, наконец, розлив. Мы используем возвратные бутылки, потому что для нас важно заботиться об окружающей среде. Каждая бутылка тщательно вымыта и проверена для выполнения основной миссии – сохранить вкус и свежесть пива. И о том, чтобы предоставить друзьям пива Кишинеу самый красивый опыт потребления. Каждые шесть из десяти бутылок пива в Молдове производятся нами, а каждая третья – Кишинеу. «Наши двери всегда открыты для любителей пива. Приглашаем всех на экскурсию. Лучше один раз увидеть». Каждый имеет право выразить свое мнение и делать это по-своему. Но я больше ценю реакцию тех, кто уже был у нас на экскурсии и своими глазами увидел нашу повседневную деятельность, а также тех, которые знакомы с процессом производства и культурой потребления пива. Я приятно удивлен, что нас посещают ежегодно более пяти тысяч посетителей. Это дает мне силы и энергию, чтобы честно и гордо продолжать свою работу. Мы, команда из 350 работников Кишинеу, вкладываем всю страсть и душу, чтобы настоящее пиво Молдовы радовало наших друзей. Пиво Кишинеу всегда. В кругу друзей.